Здравствуй, мир! Компания Nordica 1516, снова абсолютно линейка компании на этот год. Это лыжи серии Bell. Я думаю, что это лыжи, ну как бы заявляет производитель, это лыжи для долгого катания, для долгих спусков. Собственно, в компании Nordica на моей истории есть такая проблема, у них может быть очень хорошие лыжи, но кататься долго в них достаточно сложно, потому что все, кроме серии Energy, были очень жесткие, очень такие требовали технику, очень били в ноги, это было действительно такая, долго кататься в них было тяжело. В прошлом году новинкой была серия Energy, которая явно была мягче и действительно понравилась лыжникам. Ее действительно приняли и поняли, и она оказалась востребованной. Морзик в этом году продолжает эту историю, сделав вот такие не очень мной понимаемые правильно лыжи. Я не знаю, как их классифицировать, я не знаю, как их понять. На ощупь они еще мягче, чем Energy. Они очень приятные на ощупь, очень, мя очень мягкий носочек, при этом с торсионной жесткостью достаточно с интересным жестким задничком таким, который позволит как бы на скользящем повороте хорошо, весело покататься. Но у меня есть ощущение, что это немножко женские лыжи. Хотя вот мгновенный какой-то, вот у них вот нету такой вот ориентации половой. Ну, в принципе вся Европа, она как-то теряет всю эту однозначно определяемую ориентацию, поэтому как бы в лыжах, видимо, компания Норзика решила тоже не делать никаких акцентов. На ощупь лыжи приятные, представлены в четырех вариантах. Варианты различаются по ширине талии. Собственно от 78, 78, 98 98. Значит три варианта, да. Бель-то-бель, валь-бель, немец. Все-таки я думаю, что это женские лыжи более, но на очень приятные. Красивенькие, симпатичненькие, очень легенькие. И я думаю, что вот женщинам, катающихся по большей части в горах, на корных прорках, неодержимых, может быть, каким-то карвингом, а таких проповедующих некой философию свободного катания, то есть такой фрискинг в легком таком любительском варианте. Вот такое, вот такое может быть интересно. Поэтому я как-то акцентирую на нем внимание. Конечно, лыжи как... Практический инструмент надо испытывать на склоне, но как-то вот мой опыт и вот контакт с ней вот руками говорит о том, что может быть. Может быть, есть потенциал в этих лыжах Встретите их на тестах, не поленитесь, прокатитесь. Я думаю, что они неплохие, достаточно веселые. Все на этом, вот больше компании Нордикам не сказать нечего. Больше ничего нового я здесь не нашел для себя. Ну, разделяю, конечно, ботинки и лыжи. В лыжной Нордике ничего. Пойду поищу что-нибудь новое, интересное. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Пока.